В эфире программа «Звезды русского мира». И сегодня нас к себе в гости в Московский музей космонавтики пригласил герой Советского Союза, летчий космонавт Александр Лавейкин. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. 12 апреля 1961 года произошло событие, которое просто перевернуло весь мир. Юрий Алексеевич Гагарин побывал в космосе, первый человек в космосе. Но и это для вас лично день, который произвел революцию в вашей судьбе. Вы решили стать космонавтом. Давайте вспомним, как это было. Мой отец, герой Советского Союза, командир 2-й эскадрилии 5-го гвардейского истребительного полка, Лавикин Иван Павлович. Кстати, в годы войны э, вот он командовал этой эскадрилией. А боевой путь этой эскадрильи лег в основу фильма Леонида Быкова. Быкова «В бой идут одни старики». После войны он командовал истребительными авиационными дивизиями. И мы вместе с ним находились в северной группе войск, в одной из дивизий. И я утром шел в школу. Шел в школу, и по громкоговорителю раздался голос Левитана, который всем сообщил о том, что в космосе космический корабль «Спутник» И пилотирует его майор Юрий Алексеевич Гагарин. Вот до этого момента я мечтал, конечно же, стать летчиком-истребителем, как мой отец. Но когда в космос вот сообщили о том, что находится человек в космосе, у меня появилась такая, ну, бредовая, скажем, идея детская. Я, был, я в четвертом классе учился. А не попытаться ли мне избрать профессии космонавта? И уже я с этого пути старался не сворачивать. Я закончил школу в Москве. Потом значит, я поступил в МВТУ имени Баумана. Не МГТУ, а МВТУ, Высшее техническое училище. И сразу же стал заниматься парашютным спортом в Третьем Московском городском аэроклубе. И после окончания я попросил, чтобы меня распределили в конструкторское бюро Сергея Павловича Королева. Теперь это называется Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Стал работать инженером прашнистом сразу же написал заявление с просьбой зачислить в отряд космонавтов. Меня направили на медицинскую комиссию, Институт медико-биологических проблем. Я прошел медкомиссию, сдал вступительные экзамены и в 1978 году вместе еще с шестью кандидатами был зачислен в отряд. Все семь человек слетали в разное время на разных кораблях. Это был первый и последний набор, когда все слетали в космос. Причем один из этой «семерки» Владимир Соловьев стал сейчас генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Алексеевич Соловьев. Виктор Савиных совершил три полета, снял снялся очень известным и любимым нами всеми фильме «Салют-7». Ну, вернее, это был прототип одного из героев. Ну и все остальные слетали кто как, когда, на разных кораблях, в разное время. Ну, в том числе я вместе с Юрием Романенко, дважды Героем Советского Союза. Мы стартовали в космос 6 февраля 1987 года. И полгода я проработал на борту космической станции «Мир». Сделал три выхода в открытый космос. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот космонавт – это какой человек, каким он должен быть человеком? Это сверхчеловек с какими-то супервозможностями, вообще какой-то… Мне кажется, что это просто супергерой. Нет. Это обычный человек, но сознание этого человека обычного есть совершенно необычная идея – обязательно полететь в космос. И с этого пути человек не должен сворачивать. Вот если он избрал эту профессию, он должен сделать все, чтобы добиться своей мечты. Начиная с детского возраста. Вот я хочу обратиться к молодым ребятам. Если вы вдруг решили стать космонавтом, вам завтра утром, не послезавтра, не через два дня, а завтра утром, надо выйти на улицу на пробежку и физические упражнения. Каждый день, несмотря на погоду, вы должны заниматься физкультурой, потому что ваш... Впереди ждет очень серьезная медицинская комиссия. Вы должны очень хорошо учиться, и вы должны знать английский язык. Это международный язык на космической, Международной космической станции. И уже ни вправо, ни влево будут трудности, будут неудачи, что-то не будет не получаться. Все равно только вперед. И только так вы сможете полететь. Вот я, например... Был в отряде космонавтов, в очереди стоял на полет 9 лет. И в 1978 году был зачислен, а полетели мы с Юрием Арманенко в 1987. И было много чего, были неудачи, были проблемы. И все равно только-только вперед. Как выглядят рабочие сутки на орбите? Ну, Они очень похожи на рабочие сутки на Земле. Ну, допу допустим, у, у того же офисного работника, да? Только они... Чем лучше? Что, например, от рабочего стола, от спального места до рабочего э, стола? Два метра всего, да? Это первое. Второе. Нет начальства рядом. Значит, э, третье. Работа очень интересная, увлекательная, опасная. Особенно выхода в открытый космос. Подъем по московскому времени, мы живем по московскому времени, по времени ЦУПа. Подъем обычно там в 7 утра, ну обычные гигиенические там мероприятия. Потом завтрак, потом работа, много работы, эксперименты э, всевозможные, э, ремонтные работы. Которые, станция, она тоже, это же такой объект, который иногда ломается, его надо чинить. Потом э, у нас идет физкультура, обязательно, один час утром, один час вечером. Утром бегущая дорожка, час на бегущей дорожке, а вечером на велоэргометре или наоборот. Э, потом э, у нас идет обед, опять потом работа, много всякой работы, всякой, всякой, очень разнообразной. Потом опять физкультура, ужин и отбой. Ну, отбой такой условный потому что это где-то в порядке в 20.00 по московскому времени. Отбои условные, потому что мы должны все приготовить к работе на следующий день. То есть мы должны найти в соответствии с программой следующего дня все необходимые инструменты, приборы и оборудование, которые расположены в разных частях станции. Мы это все должны найти, приготовить, проверить, с тем, чтобы завтра сразу можно было приступить к работе без всяких проблем. Вы в общей сложности провели 9 часов в открытом космосе. Да. Вот когда первый раз вышли Я в не открытый... Я да, спасибо. Так. Мы зато знаем. Да. Когда первый раз вышли в открытый космос, вообще какие были ощущения? Ну, ощущение это увидеть Землю нашу не через иллю... маленький иллюминатор, а вот такую всю, как она есть. Я вам должен сказать, что сразу же приходит первая мысль, что странная какая-то даже мысль, что те люди, которые изготавливают школьные глобусы и карты, детей не обманывают. И именно так Земля и выглядит, голубая, красивая. И точно такие же континенты, как на глобусе. Южная Америка, Северная Америка, Евразия, Австралия и так далее. Все очень красиво. Почему голубая планета? Потому что на поверхности Земли 70% воды, океаны, моря и так далее. И на этом фоне маленькие вот такие облака, вот как перышки, маленькие-маленькие. Вообще, святая картинка немножко похожа на вид самолета с обычного гражданского. Но обычно самолеты облака большие, тут под, под тобой проплывают. А это вот прям ну, вот совсем маленькие вот такие пятнышки. Но красота неимоверная. Это первая мысль, которая приходит. Вторая. Надо сделать, выполнить программу выхода. Сделать то, что тебе поручили, то, для чего ты, собственно говоря, выходишь. Это может быть различная совершенно работа, все разнообразно. Но, в частности, у нас это была установка большой такой солнечной панели для того, чтобы у нас больше было электроэнергии на станции, потому что Аппаратур было очень много, нужно много энергии дополнительной. И вот мы устанавливали, раскладывали эту большую панель. Вот, ну, все выполнили очень хорошо, четко, по программе выхода, и все получилось нормально. Скажите, вот сейчас а, совершить подготовку, отправиться в космос или даже в космическую экспедицию сложнее или легче, чем это было сделать 30 лет назад? Сложнее с какой точки зрения или проще? С технической. Все ли меняется сейчас? Насколько сильно сейчас меняется вообще, если я правильно да, называю термины, модель управления? То есть какие-то технические моменты? Вот в этом смысле... Да, я понял. Конечно, станция МИР была очень сложная станция. У станции было пять научных модулей. Это помимо самого базового блока. Вот мы с Юрием Романенко летали, как раз у нас в основном был базовый блок, и потом где-то в апреле к нам пристыковался еще модуль Квант, научный модуль, на котором было очень много всякой научной аппаратуры. Но в основном она была аналоговая, в том числе там, фотоаппараты еще аналоговые были, другие приборы, устройства оптические. Сейчас уже совершенно другое время. Сейчас, сейчас летает Международная космическая станция, ну, соответственно, все управление цифровое, все приборы, устройства построены на, со своим программам и обеспечением. И соответ, соответственно, и подготовка к полету идет уже немножко другая, не такая, как у нас, но они, во многом они, она похожа, но во многом отличается. То есть, по сути дела, на орбите находится огромный город компьютерный, которым надо уметь управлять, который надо уметь чинить. Кстати. В, в то же время, так же, как и у нас было на станции. И надо выполнять все то, что поручено, все, что необходимо по программе полета. Программа каждый день высылается с Земли на следующий день, так называемая 20-я форма. Там все расписано, что кому надо, как делать. Конечно же, полет во многом стал интереснее гораздо. Гораздо больше таких экспериментов, о которых мы даже в свое время не могли подумать. Это съемка там, совершенно там, дальних э, всевозможных галактик, черных дыр и так далее. Хотя мы с Юрием Романенко тоже выполняли такие, э, такую съемку с помощью... У нас был такой телескоп электронный, э, который был создан на территории Армении в институте точной механики в городе Гарни. И вот мы с помощью этого электронного телескопа впервые получили фотографии черной дыры. Но ну, вы можете спросить, как, да, да, как да, можно сфотографировать да, да. черную дыру? Она же черная. Как, <с вот <с я <с сейчас да, как раз да, сижу в Ну, думаю, ну как? вот мы такие черные получили фотографии, их до сих пор изучают и изучали их до буквально там, только два года назад ученым мира с помощью огромного количества телескопов, которые были установлены в различных точках Земли. То есть они сделали Землю, по сути дела, одним большим телескопом. И вот только два года назад впервые удалось получить горизонт событий «Черной дыры». А до этого все было черно. Александр Иванович, вам не обидно, что сегодня молодые люди мечтают быть блогерами, бизнесменами, Почему? депутатами? Почему? Обизажистами, вот, фигуристами, телеведущими. Да. Нет, а сам, больше всего, конечно, хотят быть шоу-звездами, конечно смотрите голос, но ну, там просто все русы мечтают, да. спеть, поплясать на сцене. Конечно, обидно. А в этом виноваты вы. Спасибо. Пожалуйста, значит, вы очень мало рассказываете о профессии космонавта, вы очень мало рассказываете о профессии летчика-истребителя, профессии подводника, о профессии там других каких-то специальностей, которые просто на Земле существуют. Вот. Поэтому вот во всем этом. Это виноваты средства массовой информации. И только когда к нам приходят сюда в музей молодые люди и пройдут и посмотрят нашу экспозицию, вот после этого у них загораются глаза, когда они увидят настоящие скафандры, настоящие спутники, настоящие космические корабли. У многих зажигаются глаза, и у них что-то происходит в голове. Вот. И когда с ними начинаешь разговаривать... Приходят некоторые, которые не знают, кто такой Гагарин, я вам клянусь. А уходит совершенно другими мыслями отсюда. И очень-очень многие, у многих появляются мысли, они связать свою судьбу действительно с космонавтикой. Ну, не обязательно быть космонавтом, а просто работать в этой области. Это же очень и очень интересно. И об этом должны рассказывать не только ваша программа, а все первые каналы. Первый, второй, третий, четвертый и все остальные. Александр Иванович, в оправдании нашего телеканала у нас совместные проекты с телестудией «Роскосмос». И не только в этом году а, у нас проходят акции в фонде «Русский мир», бессмертная акция. Ну, беру свои слова космосе, обратно. Поэтому Но только по поводу вашего канала. Мы стараемся, как можем. А, я согласна, что коллегам, конечно же, безусловно, нужно уделять большее внимание этой сфере. Потому что она очень интересна. И, кстати... Очень рейтинговая. Рейтинги космос делает всегда. Людям во все времена пандемии всегда интересна тема космоса. Ну, правда? Правда, согласен. Вы знаете, но ну, вот такой политический вопрос у меня... О, политикой не занимаюсь. Я понимаю, что вы политикой не занимаетесь, но тем не менее... Мы все-таки вот с достижениями Советского Союза еще считаются в мире, потому что э, мы все помним фотографию американского космонавта женщины э, Салли Райт, где написано, что она первая женщина, которая побывала в космос. Хотя до нее 20 лет назад слетала уже Терешкова. Вообще с нашими заслугами советскими считаются в мире или нет? Ну, раньше считались, я вам что хочу сказать, что первый полетел в космос представитель Советского Союза, Юрий Алексеевич Гагарин. Первый выход в открытый космос сделал советский человек Алексей Леонов. Первая орбитальная космическая станция была сделана у нас. Потом американцы нас обогнали. Они... Вместе со своей программой «Аполлон» могли сделать так, что первый человек, который вышел на поверхность Луны, был Нил Амбстронг, представитель Соединенных Штатов Америки. Потом они создали спейшаттл-программу, э, стали летать на космических самолетах. В том числе и была совместная работа со станцией «Мир». Потом у них программа Space Shuttle закончилась. И сейчас они летают в космос на наших кораблях «Союз». Значит, мы снова впереди на лихом коне. Но, правда, сейчас тут в это дело влез Илон Маск со своей SpaceX-программой. Вот. но Она как бы немножко идет параллельно, параллельно, но в то же время это очень интересная программа, безусловно, интересная. И уже астронавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, прилетают на кораблях Элона Маска. Это тоже очень интересная параллельная такая идет программа. Ну, а соревнования, которые были между нами и американцами, они, в общем-то, и помогали в то же время, вот это соревнование. Потому что движение вперед, это и есть всегда какое-то какое соревнование между кем-то, с тем, чтобы быть первым. И то, что мы были первыми, об этом должны все знать. И в том числе и ваш канал должен нашим, э, сопли, нашим соплеменникам за рубежом рассказывать об этом тем, кто сейчас живет и работает, допустим, в других странах. Они не должны забывать те достижения, которые были у нас. И я так понимаю, что вы пришли к нам в гости в музей космонавтики в том числе и для этого, правильно? Безусловно, конечно. Ну, видите, как мы вместе с вами думаем в одном направлении. Мы пришли рассказать больше о музее, хотя у нас есть передача Музей Мания, дорогие друзья и. Вы можете ее посмотреть и совершить виртуальную экскурсию по вашему музею, неважно, в какой точке мира вы находитесь. Когда будете в Москве, обязательно приходите. Здесь очень-очень интересно. Я уверена, что равнодушных просто не останется. Я можно добавлю два слова Обязательно. Буквально. Вы можете скачать приложение, называется «Иду в музей» и сделать прекрасное путешествие по нашему музею. Вам будут показаны все наши замечательные экспонаты, а сопровождать это будет рассказчик важный покорный слуга. Да. Но я пойду за кадром, но буду стараться интересно все рассказать показать. Так что имейте это в виду. Александр Иванович, возвращаясь к вопросам гонки. Скажите, мы сейчас в гонке, вообще что будет с МКС? Мы как-то соперничаем э, с американцами сейчас так Люба, же, как это было вот в советское время? этот вопрос, вы извините, но вам лучше задать руководству Роскосмоса. Потому что там сейчас такое происходит, круговорот, что вот мне даже немножко иногда трудно разобраться. Я могу единственное сказать что сейчас есть идея создать отечественную станцию. Но это идея пока. Значит, помимо вот, которой сейчас Международная космическая станция, еще должна быть отечественная станция. Э -э Кроме того, мы э -э нацелены на Луну, мы нацелены на Марс. Э -э -ну, вы же помните, что когда Нил Армстронг в 1969 году он наступил ногой на поверхность Луны. Он сказал, что этот маленький шаг человека является огромным прыжком всего человечества. А флаг установил Соединенных Штатов Америки. Поэтому нам обязательно надо оказаться на Марсе и установить там флаг Российской Федерации. Да, ну и помимо этого есть еще и беспилотные программы. Да. Это вот то, о чем разговаривал Рогозин с Путиным. Это создание наших спутников группировок которые обеспечили бы мониторинг с высоты космического полета, поверхности Земли, которые обеспечили бы связь бесперебойную, компьютерную, телефонную, в удаленных уголках, на севере, на Дальнем Востоке. Ну, и это освоение Луны пока что беспилотными аппаратами, в том числе в этом году должна полететь Луна-25, а потом уже и пилотируемые полеты на новом корабле «Орел». Вот примерно так, вскользь, а более подробно это можно узнать у них в космосе ребят. Космический туризм это добро или зло для космической отрасли? Добро. Вы знаете, каким это было добром в 90-е годы? Когда финансирования ну, практически не было в космонавтике. И нам очень помогли космические туристы. Ну, вы все знаете, что один полет, один билет на полет в космос стоил 30 миллионов долларов. И у нас такая шутка у космонавтов, что якобы, но ну, это шутка, когда они прилетали на бортстанцию, то им говорили, извините, пожалуйста, мы забыли вам сказать, что это только в одну сторону. Но но, да, но, Конечно же, эти деньги очень, очень помогли тогда нам выжить, выжить. И в том числе то, что у нас сейчас идет бурное развитие, и много идей появилось, создание в том числе новых ракет-носителей, ангара, там салют 5 и другие вот. это благодаря тому что мы все-таки смогли выжить в 90-е годы а так мы могли оказаться все вот в этом помещении вся наша космонавтика в музее, то есть к музею давайте перейдем с удовольствием вы являетесь сотрудником музея да я заместитель директора музея по пилотируемой космонавтике и экспозиция музея здорово изменилась не без вашего участия расскажите об этом подробнее да, я тоже приложил к этому руку. Меня пригласили в музей в 2006 году. Как раз э, в тот момент началась перестройка нашего музея, расширенная перестройка. Дело в том, что вот зал, в котором мы с вами находимся, до 2006 года, по сути, был всем музеем. Вот в этом зале все было сосредоточено, все, что у нас было, все экспонаты. А потом было принято решение расширить причем по просьбе наших космонавтов, наших из первого отряда, это Леонов, это Терешкова, это Джани Беков, ну там другие тоже космонавты, Горбатко. Вот они обратились к мэру, к Юрию Михайловичу Лужкову с тем, чтобы нам расширили музей, чтобы он стал одним из лучших в мире. И три года шла перестройка, достройка. Тут были такие котлованы вырыты, как вот на Байконуре для стартовых позиций вырывают, примерно такие же были, и бетона залили, миксеры стояли отсюда до киностудии имени Горького, в очереди. И вот за три года очень быстро, четко, я вот принимал участие во всей этой работе, но бетон я не мешал там, конечно, вот, но я принимал участие в создании самой экспозиции. Художником-оформителем был Щербаков Салават Александрович, и вот мы совместно думали над тем, какие, в каком виде преподать этот музей. Очень много появилось интерактивных экспонатов. У нас есть макет станции Мир полноразмерный. Причем, вы знаете, я вам честно скажу, он настолько похож, его интерьер, на настоящий базовый блок станции Мир, что я каждый раз, когда захожу, у меня начинает кружиться голова, меня начинает мутить. То есть там так все похоже, что у меня мозг вспоминает длительный космический полет. Ну и многое другое. Настоящие скафандры, корабли, экспозиции, всякие сценки такие, да. Очень красиво все это сделано. Ну и сам музей прекрасно оформлен, прекрасно оформлен. Вот. Ну, мы пришлось потрудиться, конечно. Тут было грязи ужас, сколько надо было вывести, достроить, перестроить, создать. И, конечно, приходите к нам в музей, и те, кто был, и те, кто особенно не был. И вы, действительно, вы будете поражены. Это очень красивый, очень, очень современное настоящий музей один из лучших в мире музеев космонавтики если не самый лучший александр иванович одно из завершения нашей программы мне хочется затронуть тему русского языка как бы это неожиданно сейчас не звучало поскольку русский язык первый я, язык наверное, который плохо произносил некоторые термины, и, и вы подняли эту проблему ну, да. нет конечно совершенно в другом ключе я хочу с вами поговорить вы в начале программы сказали, что те, кто хочет стать космонавтом, учите обязательно английский язык. Да. Все-таки он основной язык, международный язык на... На Международной космической станции. Да. Вы знаете, наши плохо говорят по-английски, астронавты американские плохо говорят по-русски. Поэтому прикр... говорят прекрасно все понимают, поэтому друг друга... Но язык нужен. Скажите, а часто ли вот, э, вы общались с космонавтами, иностранцами, которые владеют русским языком и которые, может быть, там на МКС и как-то по-другому взглянули на нашу страну, стали изучать язык? Ну, я летал вместе с сирийским космонавтом Мухаммедом Фаресом э, вместе мы летали и выполняли. Они к нам прилетели, мы с Юрием, когда уже полет заканчивался, на неделю прилетел экипаж Александров, Викторенко и Мухаммед Фарес. И мы выполняли программу в интересах Сирии. Нам даже были потом президентом Сирии Хафиза Масадом присвоены звание Герои Сирийской Арабской Республики и всем, всем, кто находился на борту. И мы помогали Мухаммеду выполнять вот эту программу. Мы очень много делали съемок сирийской территории в различных областях и помогали искать и воду, и нефть, и газ там, с высоты космического полета. Это можно сделать, есть такие методики. Вот. И, конечно же, Мухаммед был очень благодарен нам вот, за то, что мы так ему здорово все вместе помогали осуществить этот полет. Но другие наши ребята из отряда летали с представителями других стран. Их было очень-очень много. Сначала была программа «Интеркосмос», потом была программа Мир «Мирсоюз». Мир этот самый, Шаттл, Мир Шаттл, когда Шаттл прилетал к нам на станцию Мир. Ну, а сейчас вот совместная программа международно Международной космической станции. И, и, как я уже говорил, все прекрасно друг друга понимают на станции, вместе работают. Атмосфера очень хорошая, психологическая. Но, тем не менее, появляются вот сейчас у нашего руководства мысли создать все-таки, может быть, свою отечественную станцию. Ну, посмотрим, вышел и вышел, си, так говорят, да, в Америке. Наверное. Поживем, увидим. <свят> Скажите, а что бы вы пожелали э, российской космонавтике на ближайшие 30-50 лет? Нашей космонавтике, я хотел бы, я об этом уже говорил, оказаться сначала на Луне, а потом установить флаг Российской Федерации на поверхности Марса. Я думаю, что все это возможно. Конечно. Конечно. Ведь э, если мы вот что-то делаем в этой области, в области космонавтики, а мы делаем все-таки, то должен быть результат. И чем упорнее будет наш труд и наши помыслы, тем быстрее будет результат. Вот то, что мы задумали. А об этом я уже сказал. Ну и, конечно, не надо забывать о том, что космос помогает нам здесь, на Земле, выживать. Вот то, та программа, о которой я уже говорил, это мониторинг Земли. Это поможет и МЧС, поможет военным, поможет геологам, поможет всем. И даже нам. Вот мы, любой человек, сможет заказать в онлайн-режиме фотографию любого участка Земли в очень хорошем разрешении. Вот. Ну и другие, очень многие задачи, которые надо будет решить. И я думаю, они будут, все будут решены. Вы знаете, вот я говорю про полет на Марс. Там, кстати говоря, Аллону Маска тоже надо будет решить очень много проблем для его полета. И самая э, главная проблема – это то, что э, вот у нас международная орбитальная э, станция находится внутри полей Алана магнитных полей, которые нас защищают от солнечного ветра, от радиации. А когда человек полетит на Марс, да на Луну и на Марс тоже, он из этих полей выйдет. И там будет непосредственно воздействие радиации на организм. И оно очень сильное. Если даже сейчас в орбитальном полете там, примерно в 200 раз человек больше получает дозу, чем здесь на Земле, то там еще больше будет. И пока вот эта проблема, как выжить вообще живому существу вот в таких усиленных радиационных полях, она пока еще не решена. Но думаю... Она будет решена, потому что, ведь когда готовился полет у Алексеевича Гагарина, там тоже было очень много проблем, очень. И все они были решены, полет состоялся. Так что, я думаю, все будет нормально. Спасибо вам большое за этот разговор, за то, что пригласили нас к себе в гости. Приходите еще. В завершении программы, дорогие друзья, приходите в музей космонавтики, вы узнаете очень много нового, полезного для себя. И кто знает, может быть, кто-то из наших телезрителей, какой-нибудь мальчишка или девчонка сейчас сидит и думает, а не стать ли мне космонавтом? Да стать, конечно, даже думать нечего. Ну а те, кто переживают, что не станут космонавтами, туристами точно можете стать, зарабатываете. Сколько? Ну, немного, а там 30 миллионов долларов. 30 миллионов долларов, и вы окажетесь там, наверху. Спасибо большое. Пожалуйста. Дорогие друзья, это была программа «Звезды русского мира». Мы сегодня были в Московском музее космонавтики и разговаривали с героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Александром Левейкиным. До новых встреч и до свидания.